Всем привет! В этом видео мы хотим показать, как вы можете изменить пин-код, пароль, номер мобильного телефона и адрес электронной почты в учетной записи BePay в случае их потери. Также мы покажем, как сбросить пароль с помощью электронной почты, если вы не можете зайти в свой кошелек. Меня зовут Кристиан и я являюсь оператором службы поддержки платформы Bpay. Для того, чтобы изменить данные учетной записи Bpay, мы должны сначала войти в наш счет. Затем мы заходим в личный кабинет. Теперь мы видим в левом углу экрана настройки нашего счета Bpay. Чтобы изменить пин-код, мы выбираем опцию «Изменить пин». Теперь мы можем указать новый шестизначный пин-код. Для того, чтобы его изменить, ниже мы должны ввести пароль нашей учетной записи Bpay. Мы также должны иметь в виду, что пин-код мы можем изменить только три раза в месяц. В конце мы получим на наш мобильный телефон сообщение с одноразовым кодом ОТП. После того, как мы ввели код ОТП, наш новый пин-код успешно активирован, и мы можем его использовать. Если мы хотим изменить номер телефона в кошельке BP на другой, сначала у нас должен быть активный пин-код. Если у нас нет доступа к пин-коду и номеру телефона, чтобы мы смогли его изменить, мы должны связаться с услужбой поддержки, чтобы они помогли нам изменить необходимые данные. Теперь у нас есть пин-код, единственное что нам нужно сделать это войти в изменить номер телефона и мы должны указать новый номер. На следующем шаге мы должны указать наш пин-код, чтобы подтвердить изменение номера. И в конце мы можем заметить, что наш номер был успешно изменен. Для изменения пароля, мы также заходим в наш личный кабинет, выбираем опцию изменить пароль, вводим текущий пароль и дважды вводим новый пароль. Пароль должен быть не меньше восьми символов и содержать большую букву и цифры. После этого мы должны ввести код CAPTCHA и затем нажимаем на кнопку «Изменить пароль». Для того, чтобы изменить нашу электронную почту в настройках счета у нас есть опция «Изменить e-mail». Мы вводим наш новый e-mail и подтверждаем изменения при помощи нашего пин-кода. На адрес новой электронной почты придет сообщение со ссылкой, по которой мы должны следовать, чтобы наш новый e-mail был активирован. Есть случаи, когда мы забыли пароль от учетной записи BPAY, мы всегда можем забросить его с помощью активной электронной почты. Для того, чтобы сбросить пароль с помощью электронной почты, мы должны на странице авторизации выбрать опцию «Забыли пароль». После этого мы указываем электронную почту, которая активна в нашем кошельке BPAY. На электронной почте мы получим сообщение, в котором будет ссылка. Когда перейдем по ссылке, мы можем указать новый пароль для аккаунта BPAY. Потом мы указываем код CAPTCHA, как на картинке. Теперь мы можем зайти в наш счет BPAY при помощи нового пароля. У микрофона был Крсиан и услышимся в следующих видео.